Добро пожаловать в Network Marketing Pro. Меня зовут Эрик Вори. И сегодня я хочу поделиться с вами секретом успеха в сетевом маркетинге. Каждый день люди со всего мира спрашивают меня, Эрик, что я должен делать для того, чтобы стать профессионалом сетевого сетевом маркетинге? Что я должен делать, чтобы добраться до вершины? В чем заключается секрет успеха? И, конечно же, любой, кто занимался бизнесом в течение какого-то периода времени, понимает, что нет абсолютного решения, нет быстрого доступа к успеху. Но я скажу вам следующее. Начало путешествия. То, что требуется для того, чтобы вы разблокировали все то, что вы должны разблокировать, чтобы стать профессионалом сетевого маркетинга, вот что я собираюсь рассказать вам сегодня. Так что если вы ищете этот единственный секрет, если вы ищете это решение, если существует что-то, что вам надо сделать, чтобы добраться до вершины, я собираюсь дать вам это. И перед тем, как я вам дам это решение, позвольте сказать вам. Любой, кто читал мою книгу «GoPro. 7 шагов, чтобы стать профессионалом сетевого маркетинга», в этой книге я рассказываю свою историю, как я старался изо всех сил в первые три 4 года в сетевом маркетинге. Это о настоящей борьбе. И в конечном итоге, на одном из событий, я принял решение стать профессионалом. Я принял решение сторониться понятия «удача». Я принял решение просто перестать искать системы, которые изменили бы все для меня. Я заглянул в себя и решил совершенствовать свои навыки, стать экспертом мирового класса, стать одним из лучших в сетевом маркетинге, не теоретически, а на самом деле. Не только на практике, но и показать результаты, понимаете? Так что, если вы это понимаете, это то, о чем я хочу поговорить с вами сегодня. И вот в чем секрет. Примите решение. Настоящее решение. Так что вы не будете смотреть по сторонам, а будете смотреть только вперед. Нет пути назад. Нет других вариантов. Вы идете к вершине. Вы собираетесь подняться на вершину этой горы. Они увидят вас машущим с вершины горы или мертвым на обочине на пути к этой вершине, потому что вы не вернетесь назад. Это тот момент, когда вы сжигаете все мосты, тот момент, когда вы исключаете все планы побега, и все свои планы Б, С и Д. То, что мешает достичь всех успехов в сетевом маркетинге, так это у вас слишком много запасных вариантов. Один из самых замечательных моментов, который произошел со мной в сетевом маркетинге, мне больше некуда было идти. У меня не было много навыков, талантов и способностей. Поэтому я вынужден был пойти этой дорогой из-за отсутствия других вариантов. Но у некоторых из вас так много вариантов, и именно поэтому вы все еще не приняли решение. И поймите еще одно. В мои первые четыре года в сетевом маркетинге я думал, что я принял решение. Я думал, что если кто-то спросит меня, ты полон решимости? Да, я полон решимости. Посмотри на меня. Я усиленно работаю. Ты собираешься дойти до вершины? О, oh, абсолютно. Но все еще были вещи, которые могли сбить меня с пути. Если бы я потерял часть своей структуры, или кто-то бы перестал работать, или перешел в другую компанию, или что-то еще, это отбило бы у меня охоту надолго и сбило бы меня с пути на несколько месяцев. Если бы я не достиг очередного ранга, который я должен получить, как я думаю, я был бы так из-за этого расстроен. Если бы я разочаровался, и если бы я был растерян, если бы я жил постоянными надеждами, я бы поставил под сомнение свое решение и свою возможность быть здесь сегодня. И вот еще одно. Угадайте, в чем весь мир действительно хорош? Мир действительно хорош, когда многие говорят, «Да, я попробую». «Я позволю ему попробовать». «Мы дадим этому случиться». «Посмотрим, что произойдет». Мы скрестим пальцы и будем надеяться на лучшее. Мы подпишемся в сетевой маркетинг. Если что-то пойдет хорошо, то, возможно, мы продолжим. Таким образом, вы полностью завалены внешними обстоятельствами, вместо того, чтобы принять решение. Решение. Настоящее решение говорит, я иду. Я иду к вершине. Не важно, что делают другие люди на моем рынке. Я собираюсь сделать все, что необходимо, чтобы подняться на вершину. Мне не нужен тренинг. Я найду тот тренинг, который необходим, чтобы сделать все, что нужно в этой профессии, потому что я иду на вершину. Видите, что я имею в виду? Мне не нужна поддержка. Мне не нужны спонсоры, мне не нужно волшебное признание. Мне не нужен кто-нибудь, чтобы погладить меня по головке. Мне не нужен тот круг друзей, чтобы поддержать меня. Я принял решение. Решение, а не желание. Или надежду. Или я попробую. Я принял решение. Если существует ключ к успеху, на мой взгляд, это то, когда вы раз и навсегда примете решение. Независимо от того, как реагируют люди вокруг вас, как клиенты реагируют на ваш продукт, как ваши потенциальные клиенты реагируют на презентацию, это не имеет значения. Вот что важно. Если кто-то в вашей компании прошел весь путь до вершины, это означает, что вы тоже сможете. Тут нет никаких преград и требований к вашему образованию, возрасту, полу, расе, цвету кожи или уровню ваших навыков. Тут нет преград. Вы можете выучить это. Таланты и способности, необходимые для того, чтобы стать профессионалом сетевого маркетинга, находятся в пределах вашей досягаемости. Если вы примете решение, то все препятствия исчезнут. Они станут невидимыми. Но до тех пор, пока вы не примете решение, каждое препятствие, каждый крошечный маленький бугорок на дороге будет казаться горой Эверест. И вы не сможете обойти его. Вы понимаете, о чем я говорю вам? Если ваше решение настоящее, то все возражения отпадут. Но если же решение не настоящее, то вы будете отчаиваться, вами будут помыкать и будут происходить все остальные подобные вещи на регулярной основе. Теперь у вас есть возможность и шанс принять сегодня решение по-настоящему. И почему я делаю эти шоу? Почему я делюсь этими идеями для всей профессии сетевого маркетинга? Потому что я был там, где вы сейчас. Потому что я сделал то, что вы делаете. И я боролся, и у меня был успех. И я хочу увидеть ваш прорыв. Я знаю, что вам надоело ползать в сетевом маркетинге. Я знаю, что вы понимаете, что у вас есть больший потенциал, и у вас есть больше возможностей. Я знаю, что вам тяжело и трудно сейчас. Но большая часть боли исчезнет, когда вы примете решение. И теперь самая сложная часть сделать это по-настоящему. Но как только вы примете решение, большая часть боли отпадет. Потому что ваши варианты, другие альтернативы и все другие пути теперь закрыты для вас. И перед вами только одна дорога ⁇ стать профессионалом сетевого маркетинга и служить людям, с которыми у вас есть возможность связаться, предоставляя ценность ваших продуктов и услуг, возможность двигаться вперед по этой дороге, а не отвлекаться, как этого хочет весь мир, чтобы мы были сразу в тысячах разных направлениях. Так что примите решение. Мир будет вашим, если вы примете решение.